Всем привет. Макс Риск. клаш Легион. С лайк подписком. Смотрите как играть в эту игру. Запомнив. Всегда весь отбор. Сундучок получим от меня. Что, Что у вас западает? Вас западает вон чем. Если вам не нравится, то вам подает орк. Наездник Ставь лайк. Подписывайтесь на канал. Чтоб я выпал. новый персонаж На это монеты любите. А Кристаллы. Слушайте подзор. Очень сильно. Пай в зло. Где не тут? и так мало. Монет, но там квесты рассказали. Ити собери. И два кланов. Участвовал в соревновании коллекционера 6 раз еще. Буквально 3 раза. Я не сделаю этого. Настим будет нету. <связь> 2999. А вообще кто-то занимает место? сейчас например рейтинг вот 6000, ну кстати еще мощный они прям на пешку ага. на эту башню коня, слон это значит говорят на не ферзь ферзь это король шахматы любите друзья вы даже писали ролик по данным игре шахматы я не крою все таки разбавить контент хочется так что жду, если хотите, чтобы я с шахмат вместе с вами сыграл. Ну, я показал свою катку, потом узнаете всего многого, как шахмат играть. И станете лучшим бойцом в Clash Beyond, если вы шахматы должны играть. Сейчас будете себе тренироваться. Ну, я уже так, не ну, тренирован. Так, ну что, квесты. Получить обычную карту, призвать летчика, призвать сову, использовать огненный шар. Э, выиграть серии рейтинга битва. Что там призвать огненный шар? Лётчика. Сейчас буду путаться. и что-то я пропустил собор шар вроде бы все ладно у меня карту выбирать все. то есть смотрите 5 зданий так минус 1,4. так раз два. Я выполняю все понятно седьмой класс. Mm -hmm. Что-то у нас такого есть, такое сильное Для наших персонажей Это обычный Обычно давайте отдавли не буду пока У нас таблички Использовать Очков обязательно 10 штук Надо варить Там 5 Там еще серию библии Серию библии Значит еще раз играть Тот режимчик Давайте-ка лайк, подписка Пишет Наталья, хочешь чтобы я шахмат с тобой сыграл на стриме? 0 секунды запишется. Ну смотрите, 0 секунд. Что это значит? Да я не знаю, что такое. Три против всех. 3 на 3. Да, у меня вот есть идея. В битве к лане. 3 против всех. То есть они каждый за себя играют. Там был кланы крутые. Были кланы крутые. Я хочу пострей потом после данной кадры. Раз, два. Я по центру. Ладно, рыцарь бой Помните, я вот выиграл. Потому что я был по центру. Или не был. Казаром стран Парбоу. Окей, парбоу. Копайте, копайте это все. Руду копайте. Свое точки сбора меняем. Как? Тоже казарму, окей. тоже. Нет, значит я сам важен быть. А у тебя тут вход, чуваки, вы чего делаете? Чувствую, что нам проиграем программить из-за такого глупой стиблин. Строим чего-нибудь, блин. Давайте уже строить казарму. Пожалуйста, недавно. давай. Давай, ну, новый перс, новый ну, перс, на, давай, давай. Давай на отлично. Так, давай тогда разделяться чтобы захватывать какую-то территорию забор точки меня где-то здесь мне хоть расширяться в данном на теме как думаете враги сейчас строится? ну да сейчас мы должны верить что мы верим пока нет. строим также же само куча куча куча ресурсов так нас не нападает вот, вот, вот, все новое. Эра. Эра начинается. Эра гоблинов. без. И потом уже можно строить. Думаю, так... Я считаю, что просто строить где-то здесь. Например, здесь. Ведь не Так часто нападают. В принципе, там можно И строить секретно. Чем эти базы захватывают? Их там про... Красика, борточки меняем. Ты мои, а ты? <класс> ну, ладно иди. Так, ну что, про разведку делать? Вдруг, вдруг там враг. Так, летчики, конечно, квесты нужно выполнять потихонечку. Фарбол там пару штук. Излияемся, что прям Тут что размытия. не, не, нет, это, это враги. СК на базу Враги там их очень много. Я не знал. Честно, я не знал столько врагов. Уж капец не Могут напасть на любого. Враг тут. Арбузный бы. Давай, фарбол. Вот. Дув. Ремонт делай, чувак. Ремонт. Если базу не построишь, тебе кирдык. Если чё. Теперь кирдык будет. и солдаты. Капец, как круто солдат во все победа все нормально а тогда здесь точку сборную генеральному куда там их нет, я не знаю где они находятся скорее всего тоже орду собирают ну ладно собирают но ну, тоже принципе можно допустим напасть и у нас бессы или бесс вообще да у нас квать знаю ладно летчики пошли Итак, так должны до боя с нами с чего а вон бесса ладно охранять ноу базу строить правда я понял давай вот тут проверь вдруг там брак Мы на позор на него да все же он там войска вместе с вами нужно напасть карбом можно и закинуть на квест это мы закинем почему-то бегом войскам атаку бегом так. бегом войскам давайте за квест за квестом не знаю опа фарда может быть все классно -а. Ничего как классности не вижу правда вражеская вот, подожду там закинуть О, победа Слушайте, реально победа Из за рыцари наших красивые какие еще тут омой давайте врубайте все нежно играть, убирать, убирать про блин Это мои войска. а база на базу призывайте Блин, а мы с вами играли здесь детскую руку а что такое-то у нас понять и сделать делать базу сейчас друзья нужно ресурсы забрать что прям было все классно страх понял что мы слабаки и я так читаю потому что это сейчас будет до ново строить хм. уже напал напал на нас слушайте уже все хм, кирдык нам про летающий брать как по мне друзья но ну, реально кирдык становится на кирдык нашу базу Напали. Я даже ничего тут не строил. Ай-яй. А, Куча-куча бас. <смех> О -о -о. Давай, нападай на всех. раз про тебя. Блин. А, друзья, вы там вот чем заниматься. Я тут сам нужен тащить. Стоит тут. Ремонт там есть. Забыл про него, блин. Фарбовый язык, да. Да, когда у нас напал блин плохо сейчас буду идти удерживайте атакуйте вот точки не на всех нет нет, нет. больше давай там давай все матс Сейчас выиграет, талион. побеждаем. Что да неужели выиграл? Как? О -о -о -о. Это было жестко. Палающий Лигион, да, Россия льванс. И все Легионы пишут. Казахстан. Бритс Казахстана главы Нет, планом хм. хм. Это хорошо, что я дефался. Что мне есть отличные карты? Ага, о, давайте пособляем, потом уже пойдем еще одну карту. Говоря, что с 2021 год будет YouTube свою рекламу добавлять. Это очень плохо. Будет куча реклам, поэтому лучше сейчас смотреть длинные ролики, а потом уже делать какой-то монтаж. Выиграй серию битма а получи обычную карту. Забыл, забыл про Знаете, это, это классная карта нормально пойдем еще два два 3 на 3 потому что нам сказали серию пойдем еще раз но ну, еще к вас отлично сегодня не взет и так друзья получается кроме 2 x семьечок забор же снимался дами потому что мы успеем я у нас обычный семьячок что там выбили новый камень и так далее качка ничего чего ничего вон смотри макс риск до 5 давай хоть прокачай их до 6 спасибо разработчики что прям качали, мы уже 5 так все по качаются у нас уже только четвёртый, нормально а, все ещё? а потом уже в конце вот так вот давайте 30 минут на ролик чем длиннее тем лучше тем больше рекомендуют майнкрафтерам наш ну, ролик ашум, и нашу все будет качивать и миллион, и будет куча-куча онлайна. Почему я так говорю? Потому что, ну с вот это вот что, 70-45, я и так изи могу 120 катать свой клан, поэтому рекламируем, потом ставите длинные ролики, можете без звука смотреть, просто закрыть, свернуть и смотреть что пить считал что смотрит, ага, смотрят значит игра очень классно и автор классный. ну это важно важно для остальных у нас засчитывать не знаю зачем не ну, ну хай будет да хай будет стран вторую казарму повторяем то что то же самое то что я повторял тому вот тогда, а я думаю сдача Заборточки меня <мышл> uh -huh. ты тоже стоишь кода макира. Свеча помогу, потому что я тут силен. а вот у тебя у меня больше у меня персонаж. Чисто у меня там 15 талана. Да, не знаю какие-то покачанные ну, левел. пока что пиздец, но снова прям. Как-то не ну, будет вот, изменить ну, команд. Да. У меня уже 5 войнов. Какой дела? Ой! Ч ты реально покачан? Саву давайте запустим. На онквест сказали. Так, да не моя база. <laughs> Думаю, это я такой красивый красавчик. Не, а, ничего подобного. Шесть сол, нормально. Хочу сол позвать. Ну что я хочу? Развиваю воина. Са, ух, ай, чё, са, ух, а, чё, дёмо, Ладно. Убили на ещё одного. О, Саван. Потом. Уж. Ага. Зашли по новой строй. Ну а вторую салог, если Так, друзья, простую базу разорять, в принципе, обычно. Во, саваном, кто поможет нам что-то. Сколько я понял, А Я вот смотреть тоже там ту карту. Возможно, тут тоже что-то враг поднимет. Какая вот тут, значит, депи вдруг пораги на у нас какой-то ордуа и такой макс рит защищает все так все я понял за кем следить все понятно с ними они значит на орду все же хотят на нас напасть Ускорите, пожалуйста Mm -hmm. нанести серьезный удар или просто там софт запускать сова mm -hmm. ну ладно давайте в следующий раз Мне повезло сегодня всем удачи и пока